Настена, ну ты, конечно же, виртуоз, высококлассный. Я, я вот... Покажи, пожалуйста, свои пальчики. Покажи, можно показать ручки свои? Боже, боже, ребенок... В Ну, Есть? конечно, на подушечках, все пальцы в мозолях. Ну, скажи, вот у тебя уже настолько натренированные пальцы, что они уже не болят? или? Э, ну да, а после воды, когда долго они отмочаливаются и потом становится больно? Или когда долго не занимаешься? Отмочаливаются – это значит как? Что это значит? Ну, они все размягчаются, их больше нет. Отмочаливаются. А когда долго, ты сказал не играешь? Долго – это для тебя сколько? Ну, несколько дней, неделю. О, несколько даже такие дней. перерывы есть, да? А как же тогда быть с летними каникулами, вот когда ты куда-то уезжаешь, например? Ты что, балалайку с собой вынуждена брать? Ну да, приходится брать. Куда, куда например, ты ее брала? Да? да? на море мы ее брали с собой, чтобы я занималась... Там смотря, как как это было здорово. В воде-то как раз-таки <смех> пальцы <и> отмочаливаются, да, <смех> поэтому Я нужно тренироваться. тренироваться. Расскажи про этот инструмент. Это одна из твоих была лайк или твоя самая любимая? Что про нее можно сказать? Ну, у меня этой была лайки уже где-то год, наверное. А, так у меня дома есть еще одна, она немножко побольше, но она ученическая. Я на ней иногда играю. А это но концертная? Так в основном, да, в основном на этой. Концертная, она, может быть, из какого-то дерева особого сделана? Ну, всегда гриф должен быть в лайке с черного дерева, головка, ну, какой, как, у моей, моей тоже из черного дерева. У -у -у. И Красиво. пластиковые панцы. У тебя две балалайки, еще брошь, я вижу. да. Кто подарил? Мне папу. А, вот удивительно, ты с, с самых юных лет, с четырех лет увлеклась игрой на балалайке. Ты, можно сказать, большую часть своей жизни ты играешь на балалайке. Сейчас тебе 9. Как ты услышала этот инструмент? Сама захотела на нем играть? А, да, я захотела сама на нем играть. А в два года еще меня родители отвели на концерт к будущему педагогу. Вот <свят> два года ты ходите уже умело надеюсь, отвели тебя. Конечно, да. да. Так. А, а в четыре года мне все мне очень очень захотелось и меня родители отвели в музыкальную школу и вот с четырех лет я занимаюсь на баянке. А... а чем тебе так этот инструмент понравился? Ведь он такой редкий, такой старинный инструмент. Ты его вообще, наверное, даже и не видела в своей жизни раньше, а вот услышала. Чем он тебе понравился? Такой вроде простенький, такой дребезжащий звук. Ну просто, мой будущий педагога, там частично была достаточно веселая музыка, а, -а, -а. а детям всегда в основном ну, веселая подвижная музыка нравится. Я думаю, поэтому, наверное. Настя, а скажи, вот я учился когда-то в музыкальной школе на гитаре, я знаю, что есть такие сложные элементы Там баре или флажолета. Знаешь, вот Что на балалайке самое сложное по-твоему Что не каждому в твоем возрасте по силу даже тем, кто занимается регулярно Я думаю Можешь показать, что это? Одно из самых сложных Я думаю, это тремоло Потому что это очень быстро Нужно двигать Вот это И флажолета Да Вот да. эти два У тебя ловко получается. Вот я поняла, что ты на балалайке можешь играть все, потому что ты так технически в такой э, современной обработке сыграла нам русская народная сейчас на нашей сцене. А, что любишь больше играть? Может быть, какие-то современные даже песни или, может быть, классику в обработке? Ну, no. Частично классику, частично народную Потому что все-таки инструмент народный И ближе к этому инструменту, я думаю, народный но ну, а также немножко классики А можешь сейчас Вот кусочек, кусочек э, Чего такого классического Я знаю, ты Гонинин играешь на балалайке Ничего себе Ну Байкей. да, есть э, ну, венецианские карнавал, например В общем, я, я теперь понимаю, откуда мозоли берутся. Струны такие крепкие, а пальцы такие детские, нежные. У тебя есть в планах в дальнейшем стать ну, профессиональным музыкантом, путешествовать по всему миру и именно зарабатывать музыкой? Или для тебя это хобби, и ты о будущем своем не думала пока? Ну, Позже, когда мне будет больше лет, я хотела бы поступить в училище. А, то есть ты хочешь все-таки быть профессионалом, да. да, и зарабатывать вот игрой на балалайке. Да, или в институт сразу, как получится. Скажи, пожалуйста, ты ведь играла с оркестрами, ты с именитыми музыкантами на одной сцене. Как ты справляешься с волнением? В основном я практически не волнуюсь. Ну, мы видели, пальцы у тебя не, не имеют от волнения совсем. Они бегают Нет. так, будто бы ты дома. Мне кажется, это связано с тем, что ты очень маленькая на сцену вышла. И поэтому вот как-то волнение и не родилось раньше. И теперь уже что ему рождаться, правильно? Ну, я думаю, Ты э, выступала у нас в Оренбурге вместе с Денисом Мацуевым. Ты с 2019 -го года являешься стипендиатом его фонда ⁇ Новые имена ⁇ Как это знакомство произошло? Помнишь? Ну, сначала я была на конкурсе «Синяя птица». На канале россия один это всероссийский открытый да. конкурс. Ты стала его победительницей. Да. А он был в жюри. И после этого он меня начал приглашать. И с тех пор ты с ним уже сколько концертов у вас совместных? Ну, не знаю. Много достаточно. Больше десяти точно. Ничего себе. Ого! То, что перед нами э, звезда, я, я уверена, просто будущая звезда, по-моему, это очевидно даже не музыканту. Настенька, большое спасибо тебе, что ты э, посетила нас, нашу вот телестудию и подарила оренбуржцам кусочек своего таланта. И этим утром согрела всех, э, всех жителей нашей области. Спасибо тебе за твой талант, пусть он процветает и успехов тебе огромных. Да, спасибо, ты настоящий виртуоз.